Выденьте судебного акта, чтобы это вы подошли на одиннадцать часов. Пойдемте двести копеек. Смотрите, сразу же появляется судебный пристав, то есть его вызвали заранее еще в не начавшееся судебное заседание, так о какой непредвзятости так называемых судей следует тут говорить, если уже готовится подвох в отношении присутствующих. То есть лжесудья уже заранее знала, что будет совершать какие-то действия в отношении человека и указывать своему прислужнику устно, без документов, что делать. То есть лжесудья уже заранее спланировала какую-то акцию в отношении человека, еще даже не заходя в зал. По делу видеозаписи протоколы составляется протоколом бумажного носителя. Прошу секретаря судебного настайти наложить заявки на настоящее судебное заседание. Судебное заседание явился административный иск, административные ответчики не явились и извещали судона надлежащим образом. Административный иск, здайте пожалуйста. Это нет, вы? Нет, нет. Сегодня я как наблюдатель. Сегодня вы наблюдатель. Вы не Куприянов Денис Владимирович? Живой мужчина, Денис. То есть вы присутствующие в судебном заседании лицо, в открытом судебном заседании, Нет, нет, нет, не лицо. Человек, живой Присутствующий мужчина. Присутствующий в судебном заседании человек слушатель судебного процесса, который рассматривается в открытом судебном заседании. Так, так, так точно. Пожалуйста, видеосъемку прекратите. Видеозапись судебного заседания допустима только с разрешения председательствующего судьи по делу. Присутствующее лицо, пожалуйста, прекратите съемку судебного заседания. Мы, же, да... Мы судом... же договорились, что я не лицо. Вы судом о том, что видеозапись судебного заседания возможно только с разрешением председательствующего судьи по делу. В случае нарушения э, порядка в судебном заседании на требованиях председательствующего Зала судебного заседания на весь ход судебного разбирательства по делу. Вам это понятно? Нет, непонятно, Как, кто я могу быть удален, если мы договорились, что я не лицо. И... Вы можете быть присутствующим в судебном заседании да, Именно... лицом, но вы не лицом, не выполнять лицом. требования председательства судей и не нарушать порядок в судебном заседании. Видеосъемка судебного заседания разрешается только с разрешения председательства еще по делу. Еще При раз. этом вы не лишены возможности фиксировать ход судебного заседания на аудиозапись, а также письменную запись. Пожалуйста, еще... прекратите ход судебного разбирательства, Фиксировать на видео Еще немножко уточнения. Вы да. не считаете необходимым выполнять это требование? Нет, Рассказать вы спросили, понят, понятно ли мне. Я хочу уточнить. Пожалуйста, уточните. Вот данные правила, которые вы говорите, показ РФ, да? Показ. Кодекс административного. Там четко говорится, что они распространятся на граждан и лиц, присутствующих в заседании. Я не лицо. Мы не гражданин и не лицо? Нет, нет. Я человек. Если ложь повторит тысячу раз, она автоматически становится правдой. Буквально снял с языка. Это вы так установили. Я говорю, что я не лицо, не гражданин. Живой мужчина. Прошу любить и жаловать. Производство Российской Федерации суд определил а, удалить а, присутствующего судебное лицо а, из зала судебного заседания. А, предупреждение о недопустимости нарушения порядка судебных заседаний объявлялось. Поэтому суд определяет необходимое удалить. Ой, простите, я, я просто не знал, как эта штука работает. Пожалуйста, покиньте зал судебного заседания. Но вы удаляете лицо, я же живой мужчина. Пожалуйста. Ну, к кому вы обращаете? Еще уточнение можно, нет? Или не хотите разговаривать с живыми людьми? Судебный судом вынесено определение об удалении присутствующего в зале зала судебного заседания. но отказывается выполнять данное требование председательствующего. Пожалуйста, судебный судом. За пределы зала судебного заседания. Пойдемте, ну, Пойдемте только -то документально ознакомиться. Пожалуйста, починьте зал судебного заседания. Определение. Потом вы препятствуете хорошее. Денис пойдемте. А представиться не желаете? Нет, да. Хорошо. Уходим. Только дело в том, что я хочу документально ознакомиться. Вы отказываете на да? Нет, на выход. Да? Но отказываетесь. Сегодня, сейчас, Это немедленно. Денис на выход, пойдемте спокойно. Но нету бумаги, да? Нет бумаги. Нет, отказываетесь. Благодарствую бумажку то да, еще уточнение аудиопротокол у скаль идет да да да все благодарствую видите все повторяется никакого письменного все нарушаете все устные хотелки их выполняете. но ну, потом все поймете я надеюсь так у меня знаете какая сейчас просьба вопрос я хочу чтобы вы допустили меня в качестве народного контроля на основе законодательства об общественном контроле удалили, а лицо какое-то удалили меня так нет уже записи что меня лицо какое-то она даже не сказала какое лицо то есть не допустите. Что, мне... Что-то церковь да? Надо же что-то мне обжаловать в следующий раз. То есть не допустите... Что-нибудь что придумайте же. Нет, мне надо знать, что вы допускаете меня в качестве общественного контроля Вас да? над, су... над судом. 000. Не допускаете. Ну, ладно. Будет в следующий раз по этому поводу. То есть не хотите осознавать, что они преступники. Им пособствуете, да? Ну, ладно. Do